Привет! После завершения сканирования в Netpeak Spider или анализа в Netpeak Checker вам не всегда обязательно выгружать отчеты, чтобы работать с полученными результатами. Мы интегрировали в наши программы одни из самых мощных таблиц на рынке, которые позволяют и сортировать результаты по любому из полученных параметров, и группировать их, перетянув заголовок столбца в специальную зону над ним, и использовать фильтрацию, о которой я расскажу подробнее в этом видео. В Netpeak Spider каждый пункт на боковой панели — это и есть своего рода фильтр. Нажмите на него, и в таблице покажутся только те страницы, которые соответствуют этому условию. Конечно, вы можете дополнять преднастроенные условия и создавать свои собственные. Например, давайте отфильтруем все страницы, у которых больше 50 входящих ссылок и есть ошибки высокой критичности. Если вы хотите детально изучить эту группу страниц, то нажмите на кнопку «Применить как сегмент» чтобы программа перестроила текущий отчет аналогичная фильтрация есть и во внутренних таблицах нажмите на кнопку фильтра и задайте ваши условия в NetPick checker фильтры работают точно таким же образом комбинируйте условия между собой по логике и а также или исключайте или наоборот включайте только те результаты что соответствуют вашим критериям Экспериментируйте с различными условиями фильтрации, чтобы получить именно тот отчет, который решит вашу задачу.